Добрый-добрый вечер. Все-таки удалось выйти в эфир, несмотря на все происки высоких технологий. Ну что, я надеюсь, что вам меня слышно и видно. Да? Напишите. Класс. Я думал, что придется уже вещать в аудио, потому что камера сопротивлялась со всех сил. Ну что же, добро пожаловать. Сегодня жарище, и мы с вами обсуждаем... Вопрос того, как почувствовать жизнь и что такое чувства, какие бывают проблемы с ними. Было большое количество вопросов, я постараюсь ответить на эти вопросы, раскрыть их. Я вас очень-очень прошу, пожалуйста, участвуйте максимально активно, потому что тема чувств, она очень-очень важная. По сути, это тема того, что такое наша жизнь. И она очень глубокая и где-то всеобъемлющая. И я в этой теме разбираюсь довольно хорошо, потому что я занимаюсь этой темой уже очень-очень много лет. И начал я из-за того, что я сам был человеком с абсолютно замороженными чувствами. Потом я смог стать очень живым, но очень таким болезненно чувствующим человеком. И у меня заняло какое-то количество лет поисков, технологий поисков, процессов и обучения, себя тому, как быть счастливым, тому, как испытывать то, что можно назвать глубоким погружением в жизнь. Давайте начнем вот с чего. Значит, про наше взаимодействие. Пожалуйста, пишите вопросы, пишите много вопросов, пишите вопросы очень подробно в чат, Потому что даже если я не успею ответить на вопрос прямо сейчас в рамках нашего с вами вечера, я обязательно ответы на эти вопросы постараюсь включить куда-то в соцсети и включу их в тот курс, который он уже большей частью создан. Но мне всегда очень важно, на какие вопросы вам нужны ответы. Да, пишите инсайты, что вам торкнуло, пожалуйста, это действительно очень важно, потому что я вас не вижу, я не вижу, на что вы реагируете, что оказывается для вас важным, значимым, что у вас отозвалось и срезонировало, об этом обязательно, пожалуйста, пишите в чат тоже. И, конечно, если у вас уже есть какая-то практика, я вижу в чате нескольких людей, которые уже были, на курсах про чувства, может быть, вы можете делиться какими-то своими успехами и теми э, дельтами и изменениями, которые вы сделали в своей жизни. Очень мало места дают для вопросов. Лариса, кто дает мало места для вопросов? Вы можете писать в чатах подробно и пишите большими предложениями. Я вам даю очень много места для вопросов. Я здесь главный. Ну что же, добрый-добрый вечер, друзья мои, и мы говорим с вами про чувства. Скажите, пожалуйста, вот ответьте мне на простой вопрос. У вас сейчас на душе легко? Вот честно обратитесь внутрь себя и спросите себя, легко ли у вас на душе, а я исправлю акустическое состояние моей студии. Так, чтобы было меньше... Среднее. Инна, вот это ответ. Это вопрос? Да, нет. Легко на душе. Класс. Тревожно. Супер. Нет, нелегко. На душе спокойно. Нет. Вот когда мы говорим про нашу с вами жизнь, у нас есть один из главных вопросов, да, насколько у нас легко на душе в данный момент и насколько часто мы бываем в этом состоянии, потому что из него, собственно, дальше может произрастать то, что мы можем назвать счастьем. И многократно, я уже рассказывал на большом количестве вебинаров и курсов, что существует очень большое недопонимание. И одна из, наверное, главных наших проблем как человеков состоит в том, что мы путаем окружающий мир и внутренний мир. Я очень рад, что э, есть как-то вот почти пополам. Э, да, легко и, э, и нелегко. Это очень, хорошая, это очень хорошая статистика для нас. И мы путаем окружающий мир и внутренний свой мир. И мы начинаем думать, что мы живем в окружающем мире. Мы начинаем хотеть вещи, мы начинаем хотеть отношения, мы начинаем хотеть какие-то места и так далее. И считаем, что эти вещи, эти предметы, события, достижения, карьера, доходы и тому подобное могут сделать нас счастливыми. И мы прекрасно знаем в глубине себя, и я недавно вел полугодовую программу для участников клуба «Атлант». И я над ними смеялся, я говорю, здесь большое количество людей, у которых уже нет иллюзий, что социальный успех и финансовый успех делает человека счастливым. И они говорили, да, да, да, к сожалению. Ну, тогда мы можем просто очень прямолинейно теперь с вами работать. Да? И мы с вами прекрасно отдаем себе отчет, что реально внешняя среда не делает нас счастливыми или несчастными. Ну, про несчастными тут можно поспорить. Многие а, могут поспорить и сказать, что да, внешний мир может сделать нас несчастными. Но вот счастливыми он нас сделать не может практически никак. И доказательством тому являются... Все мы когда-то путешествовали а, в красивую, прекрасную давнюю эпоху по красивым местам, по красивым странам. И всегда, когда я первый раз выезжал куда-то в Средиземноморье и гулял по улицам, Франции или Италии, по полям этим, я думал, как люди, живущие в таких прекрасных местах, наверное, себя прекрасно чувствуют. Но мы прекрасно знаем, что где угодно люди могут чувствовать себя абсолютно несчастными и могут быть недовольны тем, что кто-то другой считает просто чем-то великолепным. Почему? Потому что у нас есть внутренние координаты. И нас окружающий мир не интересует, честно говоря, вообще до тех пор, пока мы не приклеиваем к окружающим объектам, событиям или людям эти внутренние координаты. И эти две внутренние координаты – это боль и удовольствие. Так устроен наш мозг. Мы стараемся избегать боли, и мы стремимся к тому, чтобы получать удовольствие и наслаждаться чем-то. И таким образом мы размечаем окружающий мир – и мы говорим, например, мне нравятся вот эти автомобили, мне нравится такая музыка, мне нравится такая еда. Я не люблю этого человека, мне не нравится этот город, мне не нравится это событие. Я испытываю дискомфорт, когда сталкиваюсь с этим. И э, так мы создаем координаты, которые позволяют нам принимать решения и строить свою жизнь творчески и Делать самое главное, что каждый из нас делает, делать выборы и принимать решения. И без чувств, без э, отношения, без вот этой реакции внутренней глубины мы не можем понять, чего нам хочется. У вас были в жизни моменты, когда вы не могли понять, что вам хочется. Например, вам нужно было куда-то переехать, э, вы снимали, может быть, квартиру или по каким-то другим причинам. Вам нужно было переехать, и вы не знали, где вы хотите жить, вы смотрели на карту, не знали, там, какой район города выбрать и где вам хочется жить. Может быть, у вас бывают маленькие моменты, когда вы не понимаете, что вы хотите съесть. Может быть, это касается взаимоотношений, да, как, кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу. Это история, когда мы реагируем на окружающий мир и реально не можем понять, чего мы хотим. Скажите, пожалуйста, бывает такое, что вы не можете понять сразу, чего вы хотите, в чем ваши интересы, в чем ваши предпочтения, в чем ваш драйв. Напишите. Да. Нравится ли вам это состояние? Приятно ли это состояние? Дает ли это состояние силы? Дает ли это состояние удовольствия? А дает ли оно вам энергию, я очень сомневаюсь. Да, если мы не контактируем со своими чувствами, у нас нет предпочтения в какой-то области, то там не рождается внутренней энергии. Если вам совершенно, например, абсолютно пофиг на какие-нибудь ну, покрытия для пола или вас не интересуют машины, или вас не интересуют какие-то приборы сложные, то когда вам кто-то будет рассказывать об этом, вы не сможете испытать никакие чувства. Оказавшись в магазине э, того, что вас не интересует, вы, я помню, мои друзья из Америки, две э, девушки из Калифорнии приехали, э, 60-летние лесбиянки, э, из Калифорнии никто больше не приезжает, к сожалению. И я повел их гулять по грановитой палате Кремля. И они начали восторгаться, они смотрели на все эти драгоценные камни, они начали там повизгивать и кричать. И охрана подошла, очень строгая охрана в Кремле, и сказала им, ну-ка, тихо, так нельзя себя здесь вести. Они говорят, что за безумие показывать такие огромные драгоценные камни женщинам и ждать, что они будут чувствовать себя спокойно но мужчины обычно не восторгаются этим, и у мужчин возникают в ювелирных магазинах совсем другие чувства, чем у женщин, когда те смотрят на какие-то украшения. И это говорит нам о том, что не существует чувств в окружающем мире, не существует чего-то важного в окружающем мире как самого по себе, существует отклик на это. Если вас привести в какой-то магазин, где продают, я не знаю, садовую какую-нибудь технику, а у вас нет сада и вас это никогда не интересовало, вы не будете чувствовать ничего по отношению к этим газонокосилкам и кусторезам и так далее. Если вы, с другой стороны, занимаетесь садоводством и вам это нравится, то вы можете там провести какое-то время и выбирать, что мне нравится больше. Этот красивый, этот некрасивый, этот мне подойдет, этот мне не подойдет. И это касается любой точки на планете Земля, любой темы, с которой мы сталкиваемся. И это очень важное э, понимание, что вещи, которые нам все равно, их для нас фактически не существует. Мы на них практически не реагируем внутренне. Мы не тратим время, мы не тратим деньги, мы не тратим силы на то, чтобы общаться с людьми, на которых нам плевать, э, да, покупать вещи, на которые нам плевать. У нас есть какие-то свои собственные сумасшествия, которые подразумевают, что это доставит нам радость. И это очень важная, на самом деле, штука, чувство, потому что они позволяют нам принимать решения, и они размечают мир, делают его интересным или неинтересным, или они делают его болезненным. И э, вот эта вот способность знать, чего я хочу, она, наверное, самая ключевая способность на планете Земля, потому что да, один из самых главных наших вопросов состоит в том, живу ли я свою жизнь и есть ли у меня контакт со своей жизнью? И вот это вопрос к каждому из вас. Живете ли вы свою жизнь? Чувствуете ли вы так, что я живу свою жизнь, ту, которую хочу? И второе, есть ли у вас контакты, глубокое погружение в эту жизнь? Наслаждаетесь ли вы тем, с чем вы сталкиваетесь а, в своей жизни? контактируете ли вы, или вы там полноценно переживаете про это. Потому что полноценное переживание является той ставкой, которая нам необходима. И единственный вариант, который существует для того, чтобы привести нас к тому, чтобы ответ на оба вопроса был «да», это чувство. Это наш компас, навигатор, маяк, вот все, что хотите, потому что он на что наш мозг, на что наше бессознательное резонирует, и что мы считаем действительно важным, и во что мы готовы вкладываться. И если говорить про такие большие красивые последствия работы с чувствами, то по большому счету можно обозначить это словом «страсть» вместо «мотивации». Потому что если нам нужно мотивировать себя что-то делать, это возможно, и многие из вас знают технологию, как мотивировать себя, как себя включить в состояние, когда вы можете действовать. Но нужно ли вам мотивировать себя, если вы любите человека и скучаете по нему для того, чтобы увидеться с ним? Если вы испытываете страсть к какой-то теме, нужно ли вам мотивировать себя, чтобы заниматься этой темой? Вот очень простой вопрос. Мотивация нужна там, где нет страсти – там, где не работает вот этот драйвер чувств. И на самом деле это совершенно потрясающее состояние глубокого погружения в жизнь и страсти, когда, открывая глаза с утра, вы знаете, чего вы хотите от этого дня. У вас есть сильное устремление в этом дне. Если вы понимаете эту тему, если вам как-то отзывается эта история, напишите слово «страсть» в чат, пожалуйста. Эти люди отличаются от других, кажется, что ерундой занимается человек и на ерунду тратится. Это как цена а, садового гнома. Да, абсолютно. Если мы не разделяем а, увлечение другого человека, интерес другого человека, мы, а, безусловно, можем воспринимать то, что он занимается какой-то ерундой. Да, если вы не играете в гольф, когда вы смотрите на людей, которые играют в гольф, это выглядит очень странно. Еще более странно это выглядит, когда вы узнаете ценник за всю эту экипировку и за то, чтобы выйти на поле. Поэтому страсть – это в данном случае один из ключевых элементов. Но давайте вернемся к исходной ситуации, с чем мы сталкиваемся. И страсть является противоположностью выгорания, по сути. Да, одна из основных проблем современности – это выгорание, когда люди не чувствуют чего-то особенного когда для них нет большой разницы между одним и другим. Если, если, если вам все равно, с кем быть, и вы не можете выбрать между двумя партнерами, не потому что вы обоих там, или обеих любите с пол, пол, полной силы, да, не можете понять, как, как быть, а когда вам плевать абсолютно, вы смотрите и думаете, это или это, хорошо, это", то, то это становится неинтересным в тех да, те сферы жизни, где у нас нет ярких предпочтений, отвращений и как бы вот того, что нам очень нравится, не являются сферами, которые делают нас живыми, не являются сферами, которые наполняют нашу жизнь. Если человеку плевать, какой стейк съесть, то он просто ест его технически. Это не, не совершенно не обязательно плохо, можно есть стейк технический, но это абсолютно точно отличается от человека, который хорошо разбирается в мясе, разбирается в том, как бывает она поджарено, какие бывают куски, и у него есть предпочтение. У него есть гораздо больше шансов, поедая стейк, испытать чувства и почувствовать себя живым. Ну, вот не всем же повезло иметь страсть. Некоторых воспитывали в подавлении любых больших желаний. Лена, да, вот мы сейчас про это поговорим. То, что нас каким-то образом воспитали, не означает, что мы обязаны продолжать действовать в рамках этого воспитания. Недавно сын подошел ко мне и спрашивает, папа, вот ты говорил то-то и то-то, это правило все еще считается? Я говорю, да. Он говорит, хорошо. Я говорю, почему ты спрашиваешь? Он говорит, потому что некоторые вещи ты говоришь, что так больше делать не надо. Это касалось меня, как маленького. И это очень важное открытие. Он, он проверяет какие-то правила и договоренности. Он задает вопрос, так все еще нужно делать. Это имеет смысл или я уже имею право на какие-то новые вещи, и тут нужно поступать как-то иначе. Как научиться вызывать у себя страсть по отношению к какой-то деятельности, которая сейчас работает на силе воли и мотивации? Татьяна, это супер вопрос. Мне, чтобы на него ответить, потребуется какое-то количество часов, но я начну сейчас и обозначу хотя бы такие базовые ключевые шаги. Для нас, вообще говоря, очень естественно. Мы очень чувствующие существа, и у нас у каждого в мозге есть... да, ну. Вы смотрите этот вебинар, значит, у вас есть глаза, и у вас есть зрительная часть мозга. И раз вы пришли разговаривать про чувства, то мы подразумеваем, что у вас есть часть мозга, которая отвечает за эти чувства. И штука состоит в том, вы все слышали эти термины «дигиталы», «кинестеты», «аудиалы», «визуалы», и очень часто псевдопсихологи и всякие статьи в интернете выдают это за психотип. Это такой человек, он любит глазами, он визуально учится, ему надо рисовать, чтобы он понял. Это чушь, а, так на всякий случай. А, все, все эти части есть в каждом из нас. Он, у каждого из нас есть предпочитаемая часть, которой мы пользуемся чаще всего. Но у каждого из нас есть кинестетическая, чувственная часть. И вопрос чувств состоит в следующем насколько сильна и жива ваша кинестетическая часть. И это не праздный вопрос, потому что, ну, вот Лена пишет, да, что нас учили подавлять любые большие желания. Мы очень часто думаем, что люди, которые добиваются успеха, которые достигают каких-то высот, это такие очень хладнокровные, коварные, последовательные люди. В большинстве случаев, если вы возьмете выдающегося спортсмена, успешного политика, успешного предпринимателя, я недавно общался с одним человеком, я, я люблю этих людей, когда у человека большая компания, он заработал там несколько десятков или сотен миллионов долларов, и он говорит, я не могу построить систему мотивации для своих сотрудников, я им предлагаю мотивацию финансовую, но они не начинают работать лучше, хотя у них есть возможность зарабатывать очень много, я, у них нет мотивации. Я говорю, ты работаешь сам ради денег, это очередной человек, который говорит, честно говоря, нет. Я говорю, ты работал изначально ради денег, он говорит, честно говоря, нет. Я говорю, почему ты считаешь, что другие люди должны работать ради денег? А, да, это драйвер, кинестетическая часть, живая, чувственная часть. Это драйвер, потому что, еще раз, если у вас есть любовь, если у вас есть мотивация, очевидно, что это совершенно а, разного уровня вовлеченность в какую-то сферу вторая составляющая того что нам дает контакт с чувствами это понимание себя и вот это вот знание чего я хочу и способность принимать решения. потому что на самом деле чувства дают возможность очень хорошо себя чувствовать если мы освобождаем страсть мой друг мы встретились с ним в июне Я говорю, как дела как ты пережил эти полгода он говорит слушай я все пропустил я так увлекся банями, я строил у себя на участке очень сложную, большую новую баню. И я не следил за новостями, не участвовал в, в общей истерии, так следил за операционными процессами в бизнесе, и поэтому чувствовал себя очень хорошо. И теперь я встречаюсь с людьми, и они говорят, как ты ничего не знаешь. Он действительно ничего не знал. Это, это, это сила и возможность, которую дает нам страсть, и она дает удовольствие. Получил удовольствие от этой бани, и это удовольствие, в частности, было тем, что давало ему иммунитет от всяческого негатива, который может быть снаружи. Какие есть с этим проблемы? Да, давайте начнем. Почему у нас так вот это все звучит красиво и где-то недостижимо? Но каждый из вас знает, у вас были моменты страсти, у вас были моменты, может быть, они были маленькие по вашим высоким стандартам, может быть, вы считаете, что это не важно, что вы хотели купить именно эти кроссовки, эти туристические ботинки, эту одежду или этот предмет для вашего хобби. Но это была страсть, и вы нашли для этого ресурсы, и вы думали об этом, и искали позволили себе это. И вопрос э, вот в чем. Да, в большинстве случаев э, мы не чувствуем это так непрерывно. О, о страсть, я сейчас прямо хочу что-то сделать, и люблю это. Почему? Потому что эта кинестетическая часть в нашей культуре имеет э, некоторое наслоение, и они связаны с тем, что нашу визуальную часть развивают, нам показывают живопись, нам показывают кино. Нас учат рисовать э, схемы, оформлять тетрадки и тому подобное. А, нашу дигитальную часть а, обучают, нас учат терминологии, нас э, там, воспитывают. Но нашу кинестетическую часть практически никто не воспитывает. Никто не говорит с нами про чувства ни в детстве, ни в школе, ни в вузе. Никто не рассказывает, что это такое, эти долбанные чувства. И э, подростки переживают очень тяжелый период. И очень многие в этот момент из-за того, что они не знают, что сделать с чувствами, впадают в одно из таких полярностей. Если сложные вещи не мотивируют, как мы смотреть на огромную книгу школьнику? А... Оля, я не совсем понимаю вопрос, пожалуйста, напишите больше слов. А... Да, одна из полярностей – это анестезия, и многие из вас проходили через периоды выгорания, через периоды удушения собственных чувств, через такое умирание внутреннее, через диссоциированность, когда вы просто ничего не чувствуете, как бы как на автопилоте, просто наблюдаете за всем, вот там я ем, вот что-то происходит, там какие-то взаимодействия есть, но нет никаких ощущений. Если вы знаете про анестезию, если вы знаете про вот это внутреннее мертвение, напишите слово о мертвении, если вы когда-нибудь с ним сталкивались а, в чат. Да, оно иногда бывает локальным из-за сильной усталости, иногда оно бывает результатом больших переживаний и больших а, ран, которые мы пережили на предыдущем этапе. Я консультировал несколько лет назад девушку, а, она 15 лет прожила в этом состоянии после того, как ее любимый, Молодой муж после там, нескольких месяцев или лет вместе погиб трагически во время аварии. И она помнила этот момент, когда у нее выключились чувства. И 15 лет находилась в этом состоянии. То есть только у двоих... А, вот, хорошо, есть задержка. Просто я думал, только двое из вас знают, что такое омертвение. И омертвение — это полный отстой. Я не знаю, один из самых популярных поисковых запросов... Да, в Яндексе по поводу чувств, как избавиться от чувств. Нет ничего тупее, чем можно э, избавиться от чувств, потому что человек без чувств не способен принимать решения, не, э, не способен делать самые простые выборы, он не наслаждается жизнью, для него все равно. И многие думают, что э, многие ставят себе такую цель. Я хочу, чтобы мне было спокойно, я хочу, чтобы мне было все равно. Правда? Именно поэтому люди тратят безумные деньги на свои хобби, именно поэтому люди, когда достигают определенного финансового уровня, начинают пробовать самые разные виды развлечений, занятий, опытов, для того, чтобы им было абсолютно все равно. Да, я вот на вертолете поднялся на гору, меня скинули, я на лыжах съехал по Снегу неподготовленному остался жив, мне все равно. Это омертвение это полная отстой. Я думаю, вы согласитесь. В этом состоянии жить не очень круто, но многие стремятся к нему, потому что чувства могут быть действительно болезненными. И мы сейчас про это поговорим. Да, в Америке за прошлый год выписано 220 миллионов рецептов на антидепрессанты, и это совершенно потрясающе потому что антидепрессанты делают то, что делают беруши. Если у вас есть шум в квартире, и вы затыкаете себе уши берушами, вы, может быть, перестанете слышать этот шум. Но не надейтесь потом насладиться красивой музыкой в этой конфигурации. Это то, что делают антидепрессанты, это то, что мы умеем делать сами с собой, выключая чувства и переводя их в состояние мертвения. И в состоянии мертвения мы теряем контакт с тем, что я хочу где я хочу жить, с кем я хочу жить, чем я хочу заниматься. И у нас начинаются вопросы про мотивацию, у нас начинаются вопросы про как, как это все построить. Эти ответы могут рождаться очень легко, если есть доступ к чувствам. Другой полюс, с другой стороны, да, почему мы входим в эту анестезию и мертвение. То, что когда мы становимся чувствительными, чувства бывают болезненными. И в мире дохрена всего происходит, и в жизни каждого человека дохрена всего происходит такого по поводу чего мы испытываем болезненные чувства. Некоторые люди умудряются чувствовать болезненные чувства родом из детства, некоторые из э, уже взрослой жизни тащат с собой эти чувства, и э, очень это неприятно. И этот полюс он тоже не, не такой уж хороший, да, если мы включили чувствительность, а там непрерывный шум, гам. И, не знаю, у соседей все время стройка, они сверлят целыми сутками. Это тоже слушать не хочется. И э, мы начинаем колебаться между двумя этими дурацкими полюсами, между омертвением и оживлением, но таким болезненным. И вот вопрос, а как вернуться и войти в состояние, когда мы можем контактировать со своими чувствами и сделать их более приятными? Потому что э, да, одна негативная привычка состоит в том, чтобы подавлять чувства, и люди умеют это делать ну, потрясающе совершенно. Большая событийность помогает подавлять чувства. То есть все время чем-то заниматься и все время чем-то себя отвлечь и занять, и получать внешние стимулы, которые отвлекут меня от того, что я испытываю внутри. И в этом случае мы можем, конечно, перестать, заткнув уши, слышать пожарную сирену, но пожар-то от этого не прекращается. Uh, да, и большое количество людей очень uh, переживает о том, что я не умею отстаивать свои интересы. В большинстве случаев эти люди не знают, в чем состоят их интересы. В большинстве случаев у этих людей нет контакта с собственными чувствами, которые ярко говорят, тебе нужно получить здесь другую цену, тебе нужно добиться компенсации, тебе нужно uh, договориться, и ты хочешь протолкнуть этот проект, чтобы делать его. И мало страсти, мало, мало вот этого вот драйва внутреннего. И если его мало, тогда любое внешнее событие, недовольное рожа начальника или кто-нибудь а, неприятный или сложный человек на переговорах, можно сказать, а, я не хочу так, это не стоит того. Да, и чувства здесь являются одним из ключевых элементов. Для того, чтобы отстаивать свои интересы, нужно в первую очередь четко знать свои интересы. И... И когда мы не контактируем со своими чувствами, возникает патологическая привычка у людей, что я могу отстаивать свои интересы только когда меня уже заколбасило. То есть если все внутри уже орет, убей их и добейся, только тогда я буду крушить, ломать и отстаивать. И потом они испытывают чувство вины. Это же в более мелком масштабе неспособность говорить «нет», потому что… Мы не чувствуем сильного внутреннего отклика, что «Скажи нет, нет, ты не хочешь этого делать, ты не будешь этого делать». Человек начинает делать глупости, человек начинает соединяться и представлять себе, как отреагирует другой, если он ему откажет. И он представляет, как тот расстроится, и он представляет себе, как тому будет плохо. И чтобы тому не было плохо, он игнорирует свои чувства. И, и говорит, да, я буду это делать, и пытается быть хорошим. Да, э, да способность понимать и предвидеть, и учитывать чувства других людей – это важная способность. Но э, сначала наденьте маску на себя, потом наденьте маску на ребенка. Да, э, для того, чтобы сказать своей душе «да», нам нужно иногда говорить другим людям «нет». И здесь это вопрос, это бессознательная привычка, Делать более интенсивными моделируемые чувства плохие других в процессе принятия решений, чем свои чувства. И это ну, нечто очень тупое вот на уровне подростковой истории, когда подходит друг к ребенку и говорит, «Слушай, я хочу попробовать наркотики, давай со мной попробуем наркотики». Он говорит, «Нет, нет, я не хочу». И друг ему говорит, блин, я думал, ты меня поддержишь, мне страшно, я так беспокоюсь. Я думал, ты мне друг, я боюсь, я буду себя плохо чувствовать, я на тебя обиделся. И если ребенок начинает учитывать чувства этого друга и принимает наркотики, потому что тот хотел это сделать и тому было страшно, нет ничего глупее. Но взрослые люди продолжают это делать, они живут со своими внутренними воображениями того, как кто-то будет страдать. Вместо того, чтобы представить себе, знаете, когда вы опаздываете, если, если вы не любите опаздывать, если вы беспокоитесь, представляете себе, что другие люди чувствуют себя хорошо. Это если вам это необходимо для того, чтобы почувствовать себя хорошо. И здесь та же самая история. Всегда представляете, что вы скажете человеку нет, он испытает что-то близкое к оргазму, удовольствие от того, что вы это сделаете. Потому что это, этот внутренний процесс работает очень часто. Если моделируемые или копируемые чувства других, мы еще заражаемся негативом от других людей. Вы, вы, вы когда-нибудь заражались эмоциями от другого человека? Злостью, страхом, тревогой? Особенно в последнее время. Я имею в виду два года. Напишите слово «заражение», если вы знаете, что вы можете цеплять чужие эмоции, чужие состояния, чужие чувства. Потому что это, это очень естественный процесс. Психологи его очень хвалят, они говорят, это эмпатия, она сделала из обезьяны человека. А, да, но на самом деле а, это очень хороший процесс, если вы его контролируете. Любой процесс очень хороший, если вы можете его делать и не делать, делать и не делать. И эмпатия точно такой же процесс. И э, когда особенно вы общаетесь с человеком, который чувствует себя плохо, нет никакой необходимости чувствовать те чувства, которые чувствует он, потому что повторяя его чувства, вы не делаете ему лучше. Если я очень чем-то расстроен, прихожу и рассказываю вам, и вы начинаете моделировать, как я себя чувствую, у нас оказывается два человека, которые расстроены, и никого, чтобы поддержать меня в моих трудностях. Отравление чужих чувств. О, круто. Да, вот заражение. А вы знаете, что это не просто заражение, вот вы в моменте начали тревожиться так же, как ваш другой, там, ваш собеседник. На самом деле вы копируете... Элементы гормонального статуса, микронапряжение, дыхательные всякие а, привычки, и вы меняете свое тело. А, кто заражает, чувствует себя лучше, так бывает. А, Оля, иногда бывает, но совершенно это не обязательная история. А, это, это такая же, на мой вкус, это такая история, что если вы приходите, да и доктор заражается, не знаю, там ковидом от своего пациента, вряд ли пациенту от этого становится лучше. Есть люди, которые любят провоцировать в других людях неприятные эмоции и испытывают от этого удовольствие. А говнюки. Ну, психологи называют их психологические вампиры. Нет, это говнюки. Нет никакого вампиризма. Это люди, которые испытывают удовольствие, вызывая в других людях негативный отклик. И это основное их занятие. Да? Заражение. Заражение – очень дерьмовая привычка, потому что, еще раз, это не просто какое-то эмоциональное переживание. Вот вспомните ситуацию, когда вы на кого-то очень сильно злились. Вот прямо сейчас вспомните. Так, чтобы вы вспомнили и начали злиться прямо сейчас. Обратите внимание, что когда вы злитесь, у вас напрягаются жевательные мышцы. Может быть, вы не можете этого почувствовать мгновенно, может быть, вы не замечаете этого. Но чтобы это заметить, можно сделать простой эксперимент. Расслабьте челюсть, повесьте ее вот так вот. Расслабьте жевательные мышцы и язык. И вот с этим вот лицом вспомните ту же самую ситуацию. Получается ли у вас воспроизвести такое же состояние, как когда вы не расслабляли жевательные мышцы? Маша пишет, учитывать чувства других, ведь важно хотя бы даже для социализации. Маша, безусловно, я не говорю не учитывать чувства других. Есть огромная разница между тем, чтобы... Копировать чувства других и учитывать чувства других. Есть большая разница между тем, чтобы признавать уличную преступность, существование бомжей и наркоторговцев, и между тем, чтобы притащить их жить к себе в дом. Ну, В общем, если вы сделали этот эксперимент, вы очень четко знаете, что невозможно с расслабленной челюстью и языком в той же самой мере разозлиться. У вас не включается это состояние, потому что частью чувства, частью этого всего переживания злости являются напряжения мышц, являются, И если вы копируете чужие чувства, вы копируете чужие напряжения. Это очень опасное занятие, особенно если ваша профессия связана с тем, что вы много общаетесь с другими людьми. Особенно, если эти люди часто в негативных состояниях. Для руководителей, психологов, докторов, консультантов, всяких поддерживающих профессий, чрезвычайно важно учитывать то, что человек зол, и вместе с ним злиться, это разные вещи, да, Маш? Это большая-большая разница. И вот этот вот механизм антиэмпатии, он очень важен возвращать себя к себе, просто ну, мой любимый такой микроупражнение, которое очень быстро помогает возвращаться в себя, это вы спрашиваете, сколько мне лет, как меня зовут, и делаете движения мизинчиками на руках и мизинчиками на ногах. Вот попробуйте, вы мгновенно начинаете возвращаться внутрь собственного тела. И, и здесь всегда вопрос, а что на самом деле чувствую я? Потому что, да, хорошо, он зол, что по поводу этому чувствую я? «Мне грустно, что он злится», «Я рад, что он зол, наконец», или э, «Мне противно, что он злится». Да? Здесь может быть миллион вариантов, и это гораздо интереснее, чем чувствовать вместе с человеком его злость или его тревогу. Если человек испытывает тревогу, вы можете испытывать сочувствие, но не соединяться с его тревогой, а испытывать к нему сочувствие, думать маленький, тревожиться. Как же ему тяжело, у него, наверное, нарушен сон и так далее. Как сочетать в отношениях чувство и разум? Иногда чувства заводят не туда. Инна, смотрите, здесь нам очень важно начать разбираться в том, что такое чувство. Потому что да, ну вот, едет человек за рулем, вы видели все это много раз, его подрезают водителя, кто-то резко перестраивается перед ним. Это вызывает испуг. Этот испуг очень быстро перерастает в злость, и мы знаем, что большинство людей, их чувства начинают вести не туда, они начинают гнаться, сигналить, орать, обгонять, резко тормозить перед той машиной, прижимать ее к обочине, бить его бейсбольной битой. Ну, в общем, у всех какие-то свои границы, до куда они доходят. А, да, чувство завело не туда, казалось бы, Но, а мы говорим, что чувство важно. На самом деле это чувство говорит об одной простой вещи. Моя цель состоит в том, чтобы доехать безопасно и с удовольствием из точки А в точку Б. И э, если я чувствую гнев, значит, у меня есть препятствие для того, чтобы эту цель реализовать. И э, это препятствие – это мое состояние, потому что это я не уследил за ним. Потому что когда я в хорошем состоянии как водитель, я этого придурка вижу еще, когда он обгоняет кого-то несколько рядов э, сзади меня. И я знаю, что меня будут сейчас там на трассе обгонять справа, и слежу за этим. И если я не уследил, это означает у меня некачественное состояние, и я несу опасность для себя, тех, кто у меня в машине, и для окружающих. И если моя цель доехать в точку А из точки А в точку Б безопасно и с удовольствием, то злость моя говорит мне является энергией для того, чтобы настроиться и стать более внимательным в этот момент. Если я считаю, что моя цель состоит в том, чтобы я вел как хочу и все вокруг исправляли мои ошибки вождения, как большинство водителей водит, тогда, конечно, они все являются козлами, которые мешают моей цели. Здесь вопрос всегда в, в упаковке чувств и а, еще люблю очень, это психологи рассказывают, свои чувства нужно выражать, иначе вы их накапливаете. И действительно, люди, которые игнорируют свои чувства и говорят, ой, мои чувства сейчас не имеют значения, я не могу сказать тебе нет, да, конечно, я сделаю все, чтобы все вокруг чувствовали себя хорошо. Они эти чувства складывают потихоньку, и они у них копятся, пока парни пойдет из ушей, и тогда они взрываются. Но что значит выражать свои чувства? Все ли свои чувства надо выражать? Или, может быть, чувства существуют не для того, чтобы их выражать, а для того, чтобы их проживать и пользоваться этой энергией? Потому что если меня подрезали, мне не нужно выражать этому человеку. ну, да, То есть если я даже его прижму к обочине и забью насмерть монтировкой, ну, значит, одним придурком в мире стало меньше. На самом деле двумя, потому что и меня посадят. А, но... На самом деле, если э, я это чувство буду не выражать, а воспользуюсь им как источником энергии для своей цели, то мне станет гораздо проще вести, потому что этот адреналин, который появился в результате э, испуга, когда меня подрезали, он мне поможет сфокусироваться, сконцентрироваться и вести, как нормальный человек, вести так, как должен вести, водитель. Как быть, если тебя провоцируют на те же чувства? Аня, вы, это, это зависит от вашей цели. Вы можете выбирать э, да, вы можете выбирать, как себя вести. Вы можете имитировать оргазм, вы можете в смысле имитировать, что вы испытываете те же чувства, но э, чувства – это очень важная вещь. Чувства не имеют отношения к окружающему миру и к окружающим людям. Они в отношениях даже не имеют э, отношения к нашему партнеру. Они имеют отношение к нам. Чувство – это язык для нашего общения с самим собой, для понимания самого себя, потому что мы состоим из множества разных частей. Наш мозг состоит из очень большого количества разных частей, у которых могут быть разные мнения про мир, разные цели, разные устремления, и чувства являются показателем того, что внутри что-то не целостно, не мирно, не все части сонастроены. То есть есть лебедь, рак и щука. И э, вот эта вот история, то, что ну, внутренние конфликты называются, да, эта история, э, чув чувства всегда рождаются из противоречия. И это противоречие э, состоит не между внешним миром и внутренним миром, оно состоит между частями мозга. И чувства – это язык общения с самим собой. Чем лучше вы понимаете собственные чувства, тем вам проще понять, потому что в некоторых случаях чувства говорят о том, что надо поменять что-то в окружающем мире, и тогда они являются вот, этим, вот этой страстью для изменений в окружающем мире. Иногда чувства говорят нам о том, что нам нужно поменять свое мышление, потому что мы думали тупые мысли, которые вредили нам. И причиняли нам боль. И эта энергия чувства нужна для того, чтобы трансформировать это устаревшее мышление, убеждение или блок в бессознательном, какой бы терминологии мы ни пользовались, или процесс думания, для того, чтобы он стал более эффективным. Потому что большинство людей делают одни и те же вещи и очень злятся на окружающий мир, что он не предоставляет им их новых результатов. И... Идея в том, чтобы использовать свои чувства для того, чтобы отстаивать свои интересы не тогда, когда они взрываются, а тогда, когда вы можете спокойно сказать «нет», потому что вы уже достаточно чувствительны, вам не надо, чтобы все внутри клокотало, чтобы сказать «нет, никогда». Вы просто можете сказать «нет, извини, я не смогу этого сделать, я не хочу это делать». Тогда вам не придется взрываться, тогда вы не будете накапливать негатив. Если вы можете возвращаться внутрь собственного тела, если у вас есть этот навык, вы можете отключаться от эмоций и чувств других людей. На самом деле никто не хочет, чтобы вы чувствовали то же, что чувствуют они. Потому что ну, если человек сожрал красный перец, и у него жжется в жопе, он не хочет, чтобы у вас жгло в жопе, он хочет, чтобы вы ему посочувствовали, чтобы вы выразили понимание. И, да, и то же самое касается чувств. Извините за красивую метафору. «Макс, поясни, пожалуйста, какие чувства в отношениях не имеют отношения к партнеру?» Огромное количество Таня, чувств не имеет отношения к партнеру. Например, разочарование. Разочарование никогда не имеет отношения к партнеру. Потому что для того, чтобы разочароваться в поведении партнера или в каких-то его поступках, нам надо сначала придумать, как он должен себя вести. И если он не ведет себя так, как я представил себе, тогда я разочаруюсь. Но это не имеет отношения к партнеру. Это имеет отношение к особому виду глупости, когда я предпочитаю свой виртуальный образ этого человека, живому человеку, с которым я могу жить, проводить время, наслаждаться, играть, смеяться или ругаться. И большинство людей предпочитают свои виртуальные образы. Они говорят, этот мне не подходит, все там люди такие, они меня разочаровывают, у меня очень высокие стандарты. Это не высокие стандарты. Это отсутствие способности мыслить. Это, это привычка представлять себе, что ваше представление о том, как люди должны вести себя, важнее, чем поведение людей. Это называется простым словом неуважение. Да? Например, разочарование не относится к партнеру. Оно относится к нашему мышлению. А чувства дают информацию о направлении изменений, потому что я это вижу просто как сигнальную систему, что что-то не так. Маша, здесь нужно несколько дополнительных знаний о том, как они, они дают, безусловно. Да? О, о том, в каких случаях чувства говорят о том, что надо менять окружающий мир и сказать партнеру, слушай, не делай так, или я хочу на свой день рождения вот такой подарок. И, пожалуйста, организуй мне на день рождения вот то-то и то-то. И это всегда работает лучше, чем сидеть и думать, если он любит, он догадается о том, что я вчера вечером придумал. Вот, да, или, или менять свое собственное мышление, потому что в одном случае, если вы сказали партнеру, например, ты спрашивал, что мне подарить, подари мне вот это, и он дарит вам не знаю, в том же бюджете и сложности организации какую-то херню, которую вы не хотели. В этом случае чувства адресованы к партнеру, и они нужны для того, чтобы донести до этого тупого человека и надрессировать его, как с вами общаться, так, чтобы вам это тоже доставляло радость. Если вы не сказали, то ваши чувства, когда он подарил вам не то, что вы задумали, не угадал ваши мысли, Uh, да, они говорят о том, что, может быть, можно менять ваше мышление и ваше поведение в отношениях с ним. Uh, так, что? Значит, мы с вами обсуждаем вопросы. выгорания. Все сталкивались с выгоранием, все сталкивались так или иначе с омертвением. Uh, в какие-то моменты это могут быть локальные, если вам повезло uh, по жизни, да, моменты, когда вы просто супер устали, например, и была такая диссоциация. Это... это... Неприятно, и э, большое количество людей оказывается в этой ловушке на очень долгие годы, и потом они начинают вырываться оттуда, делая всякие глупости. Они начинают заниматься экстремальным спортом, уходить э, от жены, с которой они много лет радостно жили, какой-нибудь секретарши или няни своего ребенка, потому что там настоящие чувства и так далее. Э, это использование фактически стимуляторов. Это ничем не отличается от кокаинового наркомана когда вы просто ищете, что простимулирует из окружающего мира и заставит вас чувствовать, потому что окружающий мир не может заставить вас чувствовать, только вы можете установить контакт с своими чувствами. Вторая штука – это болезненность. И болезненность чаще всего связана с тем, что есть большое количество непереработанного эмоционального материала. И сегодня утром мне Аня рассказывала, исследует сейчас, новые истории что в... есть, знаете такая посттравматическое стрессовое расстройство вот оказывается что у нормального человека если мы сталкиваемся с чем-то неприятным потом мы отвлекаемся ложимся спать нормально спим на следующий день сталкиваемся с этим же неприятным а вторая реакция будет меньше потому что мозг в течение сна в норме если все было правильно и это не было какой-то большой травмы в первый раз проигрывает эти сценарии, ну, и вы знаете, бывают тревожные сны, но э, при этом тело не вырабатывает гормоны стресса. Посттравматическое стрессовое расстройство, когда человек колбасит, э, ну, вы все видели в фильмах, помните, там, в BBC-шном на Шерлоке Холмсе доктор Ватсон просыпается от этих картин войны э, в фильме The Wall, Pink Floyd, да, он просыпается все время от этих картин войны э, в поту, как-то переживает что-то там он. Посттравматическое стрессовое расстройство – это когда стимул оказался настолько сильным, травмирующим, что во время сна тоже начинают выделяться гормоны стресса, и наша эмоциональная пищеварительная система не может это переварить. И здесь ей нужно обязательно помогать, и у нас есть огромное количество мусора. Я не знаю, сейчас в Инстаграме. Инстаграм стал вообще потрясающим местом. Некоторые клиники, которые занимаются очисткой кишечника, публикуют там фотографии каловых камней, которые они вымыли из своих пациентов. Чего только теперь не увидишь в этом красивом мире. Да, но вот это как метафора того, что у нас есть некие накопленные вот эти вот микротравмы, какие-то непереваренные куски эмоций, которые просто нужно один раз вычистить, и система системой будет все в порядке, мы будем спать лучше, здоровье будет лучше, и у нас будет больше энергии для того, чтобы соприкасаться с текущим моментом и для того, чтобы вот та самая страсть а, проявилась. Да, идея копить негатив. Для того, чтобы не копить негатив, не нужно его выражать. Нам нужно предпринимать очень такие простые действия. Нам нужно повышать свою чувствительность для того, чтобы эта чувствительность помогала нам принимать более мудрые, более четкие решения. Страсть где-то по центру шкалы с полюсами болезненности и мертвения или отдельная самостоятельная категория? О, классный вопрос. Я думаю, что это отдельная категория, потому что болезненность является результатом части онемения. Большинство людей, которые говорят, что я живу в состоянии онемения, иногда выхожу в состоянии болезненности. Это, это, это часть одного и того же кручения. Я думаю, что страсть находится за пределами этого дела. И вообще чувствительность, потому что для меня драгоценно... Как один мастер великий, мастер Цигун, сказал, что есть простое определение духовности. Это ответ на вопрос, насколько мирно у вас внутри и насколько длительно это происходит. Да, то есть долго ли вы удерживаетесь в этом состоянии. Но мирно внутри и внутри вяло, и я ничего не чувствую, это несколько разные вещи. Да, и страсть, она ну, произрастает вот из этого мира на самом деле. Из, из того, что разные части нашего мозга, мы можем их подружить, и мы начинаем действовать, знаете, всем собой, всеми фибрами души. Мы начинаем двигаться к чему-то, и тогда это становится очень просто. И если, если они выстроены достаточно хорошо, то это делает простым и приятным самые простые вещи, когда там ваши ноги прикасаются к полу, температуру воздуха, как вы ее ощущаете, даже если она вам не нравится, то, что вы ее ощущаете, потому что быть живым – это более важное, мне кажется, событие, чем находиться в состоянии комфорта, да, или там стакан воды может приносить вот это вот удовольствие, и вы можете испытывать чувства по отношению к каким-то очень простым вещам и нацеливать их для достижения того, что вам нужно, потому что я считаю, что чувствами нужно научиться пользоваться и пользоваться, отстаивать свои интересы, не заражаться чужими чувствами, потому что очень часто мы заражаемся не самыми приятными чувствами. Если бы мы заражались восторгом и радостью, и счастьем, было бы круто. Вот. Я, в общем, на эту тему могу говорить ну, не то чтобы бесконечно, но для меня я считаю, что это квинтэссенция вообще. Того, что касается жизни, потому что я, когда выбирал для себя профессию, я все время искал вот эти вот вещи, которые пронизывают нашу жизнь целиком. Не так, чтобы научиться на питоне э, программировать, и только на питоне я умею программировать. Меня интересовало, что уж если я чем-то занимаюсь, было бы э, очень ленивый, э, да, чтобы это затрагивало всю мою жизнь. И чувство – это одна из таких тем, которые просто пронизывают всю ее. Потому что про отношения для вас очевидно, про деньги тоже вопрос чувств. Кто-то испытывает радостные чувства, откладывая, кто-то испытывает про деньги только фрустрацию, кто-то испытывает удовольствие только когда он это обсессивно тратит. Ну, в общем, если там чувства тоже настроить, то и отношения с деньгами становятся проще. Тут не надо как-то там из себя что-то выдавливать и как-то, ой, все, это надо от себя спрятать, иначе я потрачу. И возьмите любую сферу, которая есть в жизни, она будет касаться чувств. И трансформация вот этой чувственной сферы трансформирует эту сферу и сделает ее живой. Потому что мало добиться успеха, мало завести себе отношения, хорошую карьеру построить, денег заработать. Этим всем еще нужно уметь наслаждаться. И наслаждаться не один раз, потому что «все, я уже наслаждался, теперь я мечтаю о скуке до гробовой доски» как бы Я женился на этом человеке, он мой, галочку поставили, забили. Да? Как, как можно годами наслаждаться этим человеком, как потом пережить его потерю, если вы не успели умереть первым, для того, чтобы жизнь продолжала иметь смысл. В общем, все, все это для меня вопросы чувств. Если у вас какие-то вопросы, задайте их мне, и я на них поотвечаю. Я просто э, сейчас вообще для себя эту тему освежил. Я 25 лет назад впервые столкнулся с темой чувств, когда начал учиться э, психотерапии, э, когда у меня появился первый мой учитель по психотерапии и первая моя библиотека материалов э, по психологии и психотерапии. И я обнаружил, что э, практически во всех школах э, психотерапии и психологии есть так или иначе работа с чувствами. Но всегда там есть какая-то такая крошка, которую они придумали, и они с ней ходят, и, и такие, это вот это только это работает. И это работает в 23% случаев, как показывают современные исследования Института качества здравоохранения. И я реально учился же у э, в создателей некоторых психологических школ, и э, здесь, вот в том, что я делаю по отношению с чувствами, это, наверное, 10 разных, совершенно не пересекающихся друг с другом психологических, психотерапевтических школ и методов, из которых я аккуратно смог построить весь процесс. Потому что, да, бывает такое, что у человека не хватает одной штуки, ему эту крошку бросишь, и у него все расцвело, и прямо ему стало хорошо. Но я не был, например, таким талантливым. Мне понадобились э, из, там, скольки, 8 шагов, мне понадобилось 7 собрать. Чем эмоции отличаются от чувств? Чувство это то, что мы переживаем субъективно внутри, это внутри нас. Эмоция – это то, что стремится наружу, это то, что мы выражаем. И вы можете злиться и не выражать свою злость, потому что иногда бывает такое. У вас бывает, когда-нибудь в отношениях вы переживали бред ревности. Вот у вас какой-то чье-то внутри переключилось и вы начали ревновать. Но вы понимаете умом, что человек вообще ни при чем, ваш партнер, и вас просто клинит. И вы не обязаны ему устраивать сцены ревности. Вот если вы ему устраиваете их, это будет эмоция. А если вы это внутри себя переживаете, это чувство. Как можно уже сейчас научиться вызывать у себя чувство страсти? Есть ли какой-то маленький прием? А Сейчас. А, значит, Татьяна, смотрите, а, чувство страсти – Начните с того, чтобы просто маленький прием, чувство страсти – это комплексный результат вот этой работы, да, это комплексный результат гигиены эмоционального тела, потому что это все равно, что спросить, как бы, можно уже сейчас научиться прыгать шестом на 3,5 метра, если какой-то маленький прием. Научиться прыгать шестом на большую высоту, максимальную для вас, можно, но это не… Маленький прием ⁇ это результат э, какого-то хорошо продуманного комплекса тренировок. И начните с того, чтобы охотиться на это чувство, потому что у вас есть какие-то вещи. Э, вот мне нравится фильм «Плазентвиль», э, который такой черно-белый цветной, про есть вещи, которые, да, какие-то сферы жизни, которые делают мир цветным, то, что вам не пофиг я там у вас не завис, вот, а, то, что вам не пофиг, то, что у вас вызывает э, страсть, желание спорить, интерес, удовольствие и так далее, а, может быть, э, ну, просто вообще, да, как-то это резонирует, вам, вам не плевать, то есть начните для себя коллекционировать те сферы, которые вам не все равно, Потому что эм, омертвение это когда человеку все равно. Нет ничего тупее. Ну, просто все, кто общался с подростками, с, э, с хотел сказать, пятикантропами, с тинейджерами, э, вот это вот, которым, ну, как бы все говно. Ну, мы же видим со стороны, что эти люди несчастливы, они не чувствуют себя хорошо. Да? Меня лично гораздо больше привлекают. Люди, которые чувствуют себя хорошо. И еще раз, я не говорю про позитивную психологию, что нам нужны только позитивные чувства. Наоборот, позитивных чувств не бывает, как не бывает негативных чувств. Бывают чувства, и чувство содержит два компонента. Информация, сигнал и сообщение, которое я должен получить и им воспользоваться, и энергия. Самая главная энергия. Потому что если трудно просыпаться с утра, если трудно себя что-то заставить, и это вопрос вот этого вот выравнивания частей себя и включения этой страсти. Может страсть давать мозгу, как разогрев в ламповом механизме? Ну, Оль, да, конечно, здесь вопрос, вопрос очень простой. У нас в каждый момент времени есть способность испытывать какие-то чувства и выдерживать какие-то чувства. И неважно, это позитивные или негативные. И вопрос, сколько э, удовольствия вы вообще можете пережить в данный момент, потому что вы не можете пережить глобальное удовольствие. У вас не хватит на это, у вас не хватит емкости. А, да? Как научиться больше радоваться? Вы знаете, это очень простое дело. Радоваться больше – это очень просто. А, огромное количество людей, которые приходят на консультации в связи с каким-то тяжелым состоянием собственного здоровья, Рассказывают, что вот если бы только у меня не было этой херни, я был бы таким счастливым. Это вранье, потому что вот прямо сейчас большинство из нас не болеет большинством из существующих заболеваний. Делает это вас счастливыми и радостными или нет? Вот. Ответ на этот вопрос состоит в том, а как сделать так, чтобы это вас радовало? Может быть, ходить в хоспис, гладить людей по лысым головам? С чего начать, чтобы найти смысл глобально? С того, чтобы перестать искать смысл. Нет никакой вообще нет никакого смысла искать то, что вы должны создавать. Это, это, это была такая херня. Помните этот фильм секрет был? Вот, до него еще были семинары в Америке в 90-е, вообще просто улетные. Там всем рассказывали, что у каждого из вас есть Феррари, яхта и вилла. Вам просто надо найти, где они находятся. Вот э, нет смысла, его невозможно найти, потому что его не существует, пока вы его не создали. Это все равно, что Ван Гог бы спрашивал, где мне найти картину, которую я напишу, да? Смысл создается, и э, смысл жизни в том, чтобы жить и повышать качество этой жизни в самом глубоком, хищном и э, жадном смысле этого слова. И, по, по сути, больше ничего в жизни нет. То есть мы постоянно ищем что-то, что на новом уровне создаст удовольствие, наслаждение этой жизни. И... Можно ли присытиться жизнью, если вы занимаетесь только потреблением? Да. Я был на Палм-Бич, я видел этих людей, которым каждое утро их частный борт из Японского моря привозит устриц определенного сорта. Можно наесться до отвала потреблением. Точно. Так что оно перестанет приносить удовольствие. И тогда нужно искать следующее измерение. Можно наесться датавала заботой о себе, и тогда нам нужно находить новые измерения, включать заботу о других, о чем-то еще, расширять эту заботу. Смысл всегда состоит в том, что мы ищем следующую какую-то орбиту, которая будет давать вкус и придавать значимость, потому что здесь я уже освоил, я это знаю, я этим могу наслаждаться, но это знакомо. Что еще нового? Состоит вот в этом масштабе, и это совершенно не обязательно, как мать Терезы, да, заниматься этим всемирно, но это может быть какое-то маленькое увеличение. Может быть, вы себе Паддингтона заведете. Помните Паддингтон, когда появился в семье, тетка это их сказала, что медведь нужен этой семье не меньше, чем семья медведя Вот. Я, короче, этой темой горю, я ей занимаюсь уже 25 лет, 20 лет я консультирую и 25 лет я ее изучаю, продолжаю ее практиковать. Это моя главная практика, работа с чувствами. Будет ли смысл ходить по большому кругу? Не знаю, Владимир. Может быть, убить себя сразу и не ходить. Может быть, не в первый раз я это слышу, и все же инсайт. Нет смысла искать то, что мы должны создавать. Я сделал очередную версию этого семинара, дополненную, уточненную. И когда мы делали его в живьем, тема очень интимная. Это самое интимное, что только может быть, это чувство. И это язык общения с самим собой, и ей где-то бывает не просто заниматься, когда есть группа, когда кто-то другой присутствует. И так как я, ну, в половине случаев, наверное, когда человек приходит, работаю с чувствами персонально, мне уже понятны вот эти вот 8-10 этапов и шагов, которым нужно человека научить, чтобы отдать ему это, и он мог бы пользоваться, и это бы стало частью его умений, его жизни. Я, в общем, записал сейчас новый курс. Я его буду сейчас дополнять, продолжать. Он сделан в аудио формате. Почему? И там такие куски в основном чуть меньше 20 минут, чтобы можно было между делом где-то включить, когда вы там куда-то едете, идете, что-то делаете в наушнике и послушать. Ну, можно там переслушивать какое-то количество раз. Я считаю, что здесь есть несколько элементов. Первое, я вас не буду отвлекать маханием рук, вот, потому что тут нужно фокусироваться во внутреннем мире, да, чтобы зрительный канал не отвлекал, а аудио все-таки ближе идет к чувствительности. Второе, то, чтобы вы могли это сделать тогда, когда хотите, со своей скоростью, потому что у некоторых людей шаг номер два получается очень быстро, а у некоторых медленно. Вот вы можете в своем собственном темпе идти, и я хотел просто постараться так максимально системно все, что я накопил за эти годы практики, выдать. Потому что в зависимости от того, какая группа пришла, когда живой семинар, я одну часть рассказываю, другую не рассказываю, потому что я вижу, на что люди реагируют и что действительно вызывает такой искренне бессознательный отклик, в чем есть потребность, и упускаю какие-то куски. И, может быть, не всегда получается это. Если вы сейчас перезагрузите эту страницу, то под видео будет кнопка «Интересно». Курс уже есть, он уже доступен или вот-вот будет доступен, и я его буду дополнять. Чем больше вы вопросов зададите, тем больше ответов на свои вопросы в этом дополнении курса вы получите. Вот. Спасибо вам огромное, спасибо всем, кто был. Спасибо всем, кто писал. Я просто вас обожаю, что у нас есть диалог через вот это вот взаимодействие. Эфир, может быть, мы сделаем потом с ответами на вопросы какой-то общий через несколько там месяцев. А там будут аудио, и вы можете присылать вопросы. Будет чат, где я буду на них отвечать, и я буду в там, финальные главы. Курса включать ответы на те вопросы, которые пришлет первая группа. А, приятное чувство после вебинара, Инна, спасибо огромное. Надо ли работать с эмоциональным состоянием пациента, если он об этом не просил, но в твоем ощущении это важно для лечения, купирования физических симптомов? А, Дмитрий, мы не способны общаться, а, да, люди не способны общаться между собой, не меняя эмоциональное состояние друг друга, поэтому если а, вы любая коммуникация, это манипуляция. Это простое правило, которое просто нужно при, принять. И люди, которые пытаются не манипулировать, ой, извини, а вот можно, они точно так же ну, оказывают у нас очень сильное воздействие. Это такая же манипуляция нашим состоянием, как там, сказать какое-нибудь слово такое. Вот. Поэтому, если вы двигаетесь в направлении улучшения состояния человека и манипулируете им ради его счастья, богатства и повышения разумности, то даже если он вас в этом раскусит и заподозрит, вряд ли он будет против. Вот это мое мое такое мнение. Спасибо огромное. Я очень вас жду на курсе, я очень жду вашего активного участия в виде вопросов для того, чтобы финал-хвост курса, он включал бы в себя не только то, что я на практике знаю и помню и считаю важным, а то, что вот для вас сейчас это как-то резонирует. Но я считаю, что это прямо одна из классных тем, потому что люди дают... Мой любимый отзыв такой: Я так себя не чувствовал несколько десятилетий. А, а еще лучше, когда я так себя не чувствовал никогда. Вот. И это не разовый эффект. А меня интересуют да, длящиеся изменения. Спасибо вам огромное. Хорошего вам теплого вечера. Спасибо, что пришли. Пишите, пожалуйста, нажмите на кнопку Интересно, если у вас там есть какие-то вопросы организационного характера или содержательного характера вы тоже пожалуйста их напишите ну если вы зарегистрируетесь то мы с вами свяжемся спасибо огромное пока пока до новых встреч!